50 штатов страха, Канзас, крупнейший в Америке моток бечевки. А что было потом? Она пропала. Я там была. Прошло не больше минуты. Она просто испарилась. Офис шерифа. Сьюзан повела себя так же, как любая мать. Я считаю, нам стоит организовать поисковый отряд. Прочесать каждый уголок в этом городе. О, Я думаю, в этом нет необходимости. Моя дочь пропала без вести. У вас есть дети, шериф? Да. Тогда вы знаете, ничто не помешает мне ее найти. Не собираетесь помогать и не тратьте мое время. Слушайте, вы можете задержаться на пару минут. У меня есть идея. Это Амелия. Оставьте сообщение после. Да ладно, шериф, ей же еще нет 50. Сами послушайте ее, она хорошая мать. Она не такая, как мы. Избавьтесь от нее, как обычно. Говорю тебе, она готова к испытанию. Что ж, мисс, кажется, у меня есть одно решение. О, спасибо. Но при всем уважении, пожалуй, я буду сама ее искать. Не нужно. Мы уже нашли ее. Вернее, она не пропадала. Но вы должны понять, что она уже не только ваша. Нет, нет, нет! Пустите меня! Отпустите! Она изменилась. Если вы хотите снова ее увидеть, вы тоже изменитесь. Что? Нужно лишь минутку потерпеть. Помогите! Кто-нибудь! Нет! Я знаю. Знаю. Стойте! За ней проклятье. Эй ты, а ну, выходи оттуда, давай. Выходи кому, говорю. Ты в ловушке, давай, выламывай. Нет. Стойте. Где моя дочь? Где она? Вы ее не заберете. Пожалуйста, вы должны понять, они так одиноки. Им нужны друзья. Что? Что? Мы на все готовы ради их счастья. Нет. Нет. Амелия! Ei, ei, pomaguita, na pomoš!